итак в чем сложность донесения того чем мы занимаемся для человека вот когда кто-то занимается например там ну, как все было на самом деле вот там потопа 19 века и так далее интересно нам это интересно занимаемся мы этим занимаемся вот а является ли это главным основным что мы делаем нет не является Это является одним из способов получения, сбора каких-то пазлов и понимания для чего, для подтверждения каких-то ощущений, которые у нас есть. Потому что, наверное, один из основных потоков это как раз, ну вот то, что, если пафосно совсем сказать, да, это пробуждение в себе себя самого, себя как Бога, как, как, как существа, способного, имеющего право и возможности выбирать, влиять на мир, выстраивать этот мир под себя. Да, дорогие мои, согласна, что это дано каждому человеку априори. Это не значит, что мы умеем этим пользоваться. Понимаете, если во дворе стоит машина, это не значит, что человек на ней будет ездить. Да? И очень многих машин в гараже сгонивают без движения. Гипотетически есть такая возможность есть. Что она дает? Да ничего. Еще и абуза, потому что место занимает каких-то напряжений, переживаний по этому поводу может добавлять, там, да, еще если какой-то налог за это надо платить, а, а смысла никакого. Вот, и как раз очень часто э, нереализуемые какие-то способности, возможности человека, они как раз и выглядят вот этим самым обременительным налогом. Ну, очень простой пример, э, я неоднократно встречалась с людьми, у которых были проблемы с руками, а именно конкретно у них отсыхали руки, вот, и когда, ну, собственно говоря, я и так знала, почему это, да, но каждый раз, естественно, это проверялось, да, что человек не использует какие-то свои способности, какие-то свои таланты, то, что ему дано, то, кто он есть, он пришел с этим, у него есть запрос на это, просто так ничего не дается, природа, если вы наблюдали, крайне экономична, и если... Например, человек э, доходит до какой-то грани, где он делает выбор, в результате чего он не способен, он отказывается от реализации себя, такой человек очень быстро убирают с плана бытия. Очень быстро. Никакие деньги, никакие суперклиники не помогут. Это тоже, знаете, это не, не какое-то там а, запугивание. Это Я говорю о том опыте наблюдений, которые у меня есть, многолетние. И это касается и очень богатых людей. Ну, до да смешного я на всю жизнь запомнила мужчину, который пришел, потому что у него вдруг внезапно, у цветущего там 40-летнего мужчины, богатого, успешного, семья, все, как он хотел. Вот, вдруг нашли смертельную болезнь просто вот с ничего, да, и он пришел, почему что и как. Вот, и когда стали смотреть, и он сам же вспомнил о том, что буквально там... За поллета до этого диагноза он сам себе сказал, что вот все, о чем я мечтал, вот у меня были планы, да, для чего я живу. Посоздать бизнес, там, построить дом, создать семью, родить детей, там, наслаждаться жизнью. И вот в какой-то момент сказал, я все достиг, я молодец. И, казалось бы, да, это же нормально констатировать какие-то свои достижения, но результат через поллета он обнаруживает себя с диагнозом. И что делать? Оставить заново цели. А заново какие-то. Причем чем больше эта цель, тем дольше ты проживешь. И э, то, что делают... Почему некоторые бабулечки живут и живут вот такие божьи одуванчики? Спросите у них, зачем живут. Да лишь бы детям хорошо было. Да внукам. Да внуков надо поднять. Да внуков надо в школу отвезти. Да внуков женить. А как жена на свадьбе внука не погулять? И вот они живут и живут. Кому-то кажется, что тоже себе цель, да? Но на самом деле, может быть, для этого внука судьба совсем по-другому складывается, благодаря тому, что эта бабулечка живет и живет, и ее благословение, и ее энергия, и ее незаметная поддержка, какая-нибудь там уборка по утрам или вкусная каша, понимаете, вот это все меняет судьбу человека в, в другую сторону. И... Чуть-чуть я ушла сейчас в сторону, потому что как будто бы вроде можно конкретно, точно сказать, как некоторые любят. Вот раз, два, три, как в армии, да, а я затрагиваю, а там много всего, потому что человек сложное существо. И вот что значит реализовать себя? Знаете, это одна из самых психологически табуированных тем, вот у большинства людей это тоже тупо мой вот просто опыт понимаете это. Мне не нравится, что это так, мне совершенно не нравится, что это так. Но э, я раз за разом убеждаюсь, что когда человека подводишь к тому, что ты много чего можешь, ты пришел, потому что э, у тебя есть миссия, у тебя есть задача, тебе есть зачем жить, и это зачем к важное, важное для тебя и важное для мира какие сопротивления, страхи, какие клины там вылазят из человека, немотивированные. А каждый раз я этому удивляюсь, хотя знаю, понимаю, что это так, поэтому почему долго человека привести к такому состоянию, потому что это нужно перетерпеть, вот эти все ах, уйдите все, ах, это все, да, вот как бы, оставьте меня, все ерунда, и так далее, ничто не нужно. Нужно, это же не мне нужно, это нужно, если это внутри вас есть, это вас будет периодически, да, можно это усыпить, законопатить, там, закопать, там, я не знаю, надгробие поставить, но вот я начала про эти же там, да, там, руки усыхающие, ну, Человек выборы. У меня есть люди, которые сказали, не-не-не. Да, действительно, шел до целительства, а потом я, о, это такое, это такое, это там чувствительность, это проблемы, это ответственность. Не хочу, не хочу, не хочу, хочу, как все. Хорошо, но тогда что? Ну, ну с руками ничего не меняется, и становится хуже, и, э, э, ну, до инвалидности, понимаете. Вот. И я понимаю, что это не потому, что кто-то вот, он, он ко мне пришел, я ему сказала, понимаешь, вот причина в этом. Это же не я ему сделал, это он сам себе это сделал, и те договоренности, эти обязательства, которые у него сами перед собой есть, они предполагают реализацию этого предназначения. А если он согласился от этого отказаться, то его душе дешевле через физику показать, что ты идешь не туда, чем просто впустую потерять лишнее время, потому что есть шанс через страдания, чтобы он все-таки пришел к себе и начал реализовывать то, ради чего пришел. А те, кто... О, да, там, я видела э -э, овощи овощебазу, который открылся в Я видела э -э, риэлтора, которая вдруг оказалась, вот у нее там просто уже накопленный потенциал, у нее вот так вот просто открылось. Вчера был обычный риэлтор, который сдавал квартиры, продавал, да, а сегодня к ней очередь на месте вперед а, на целительские сеансы потому что он, ну, там, у нее это оказалось уже готовым она этим пользовалась это был ее предназнач... ну, предназначение наработанный навык который пришло время открыть вот он раз открылся и все что теперь с этим делать вот. но ну, на одного риэлтора стало в мире меньше но на одного целителя больше вот. и те кто выбирали это у них волшебным образом проходили потому что очень часто одна из, один из, одна из форм болезни, которая дается человеку, это как раз обучающая функция, да, показать, что то, что ты делаешь, не то. И если это понять, то болезнь может либо полностью уйти, либо она будет проявляться строго в те моменты, когда человек делает не то». И если это знать, то, а, да, все понятно, понятно, все, спасибо, раз, раз, раз. И не нужны ни лекарства, ни врачи, ничего, оно уйдет. Дорогие мои, ну я имею право это говорить, поверьте мне. А... Такой своеобразный навигатор по жизни. Да, У -у -у. да, да. Давай пока на паузу.